Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, трафик наш хлеб. Итак, друзья, мир изменился, не знаю в лучшую или в худшую сторону, но во всяком случае на тренинге у Сергея Грань произошли серьезные изменения, халява закончилась, то есть люди, которые просто там числились, Ой, многие из них ушли, тоже хотел уходить, но не люблю бросать все на середине. Поэтому решил активно зафиналить этот тренинг. Я даже сказал, что зафиналил его за один месяц, но, как оказалось, это физически невозможно сделать. По одной простой причине, что, во-первых, третий релиз, который я прохожу, он еще, мягко говоря, не завершен. То есть, сделано всего лишь пять уроков. Это первое, что мне помешает его зафиналить. Но и каждый урок требует... Выполнение домашнего задания. Я решил приходить честно не выполнять все домашние задания в полном объеме. То есть, вот, например, по третьему уроку, о котором я тоже запишу сейчас отчет. Мне нужно провести, но ну, я для себя такую задачу поставил 6 вебинаров. Ну, то есть 6 вебинаров это 6 дней. знаете И по другим урокам задания не меньших объемов. Но я сейчас не лудерничаю активно прохожу тренинг. Два урока я уже зафиналил, написал отчеты. Вот даже вам вот сейчас покажу отчет по своему первому уроку. Здесь я немного похахмел, Сказал, что мой лучший результат это бутыль вискаря Но не все оценили мой специфический английский юмор. Вот. Но 18 человек проголосовало, и я набрал свои 20-50 очков. А для чего это сделано? Сейчас... Сергей Грайн делает все возможное и невозможное для того, чтобы людей стимулировать учиться, быстрее проходить тренинг. Это и помесячная оплата тренинга, то есть подстегивают деньгами, Ну и различные пирожки маячат. И для тех, кто хорошо, качественно проходит уроки, а я вот оказался именно таким, качественно выполнивший отчет, но здесь вариантов у людей не было, я оставил только отличные и хорошие оценки для оценки своего отчета. Но во всяком случае благодарю всех, кто проголосовал и согласился с тем, что я хорошо выполнил первый отчет. Я попал в такую вот группу, которая называется 2050. Что здесь в этой группе, я подробно рассказывать не буду, потому что здесь дополнительные вебинары, которые проходят, проводит Сергей Грань, проводят в живую. И рассказывают такие вещи, которые нет но в основном курсе тренинга. Вот я уже три таких вебинара прослушал. Вот, тематику этих вебинаров грань запретил разглашать, поэтому я тоже этого делать не буду. Друзья, мне пришлось ну, в первую очередь обращаюсь тем людям, которые ходил ко мне на вебинары по четвергам. То есть в связи с тем, что ну, реально времени нет. Четверговые вебинары я немножко притормозил, но в ближайшее время да пройду хотя бы четыре урока <coughs> за финале я опять же вы свои четверги, четверговые вебинары но в рамках прохождения тренинга как вы понимаете мне приходится проводить вебинары сейчас я положу вебинары посвященные автоматизации соцсетей вот, провел по google плюс провел по фейсбуку в эту субботу будет еще один вебинар по фейсбуку так что кому интересно пожалуйста приходите это вебинары все будут бесплатные я буду рассказывать о скриптах которые автоматизирует работу в социальных сетях в перспективах провести естественно по контакту вебинар потому что есть отличные инструменты smm комбайн если у вас есть какие- то вопросы по тренингу грань либо есть вопросы личные ко мне пожалуйста задавайте их в комментарии по данным видео сегодня постараюсь еще записать отчет по второму и отчет по третьему уроку который я практически закончил всем спасибо до свидания